Инстаграм от меня Чтоб я не смел за ней ходить никуда И удалила свой вакан Навсегда Теперь не знаю, как мне жить Не предъявила ее пацан Бла-бла-бла Чтоб я не смел за ней ходить никуда Бабок много очень у его отца Как и связи А сам он, в общем-то мудак а -а -а -а, baby, Твоим ногам я роз, Лепестки Мои глаза ранили но для тебя я слишком прост был Прости а а а, -а. Мои глаза ранили слезы, тоски А оказалось -а, ты, mm -hmm. а, ага, Мне мозги пока mm -hmm. тебя а, ага, Пока ты дрозд из Москвы Полторашка За полторашкой Больно, Больно так же, но уже не страшно mm -hmm. Я пойду и набью и морду, ему, борду, еб... борду, борду, Глядя на остатки роз в дешёвой стеклянной вазе а -а -а -а. Эй, бейби, к твоим ногам я сыпл роз лепестки Мои глаза роняли слезы, тоски Но для тебя я слишком прост был, прости а а а, -а. Baby, мои глаза роняли слезы, тоски А оказалось ты, mm -hmm. а мне мозги пока тебя Ага, mm -hmm. богатый дрозд из Москвы И такое бывает, ребят. Мои глаза роняли слезы, ташкины для тебя если